Газовая война. Придется останавливать скважины. И газ, и свет отключим. Мы дорого заплатим за это 195 миллиардов евро. Не было бы счастья, но несчастье опять помогло. Знаете, какая ситуация со смазками в России? Пипец какой-то. Вот что же мы теперь будем делать? Пиво добавим, вина. Так можно наесться, что мало не покажется. Слабые сигналы ответа через все свои каналы. Но ответов нету, в чем причина, ты не знаешь. Ответы где-то рядом, если в тишине ты слышишь слабые сигналы. Привет. В Европе в разгаре газовая война, польский участок газопровода перекрыт, транзит через Украину под вопросом, а Болгария нашла сжиженный газ в Америке. Что самое главное произошло за эти дни? «Газпром» подтвердил запрет на транзит газа через польский участок Ямал Европы. В общем, Россия тоже начала вводить это, ответные санкции, да, и под санкции попала польская компания, да, которая эксплуатирует газопровод в Польше. Вот теперь этот газопровод они не могут эксплуатировать, потому что они под санкциями. В результате транзит в Европу через польский участок газопровода встал. Германия вдруг ставшая главным разводящим Европы, сказала на это, ничего страшного, мы компенсируем транзитом через Украину, этот газ, который не идет теперь через Польшу. Напомню, что Украина ограничила транзитные поставки газа в Европу, на что Германия заявила тогда из Нидерландов или откуда-то из Норвегии. Получится или нет, увидим чуть позже, но видно, как ищутся различные варианты. И вот некоторые диванные аналитики говорят, да где они найдут, придется покупать и так далее, а вот Болгария говорит, что нашла. Но пока говорит, увидим, да, как на самом деле, но заявление уже заявление, да. Например, Болгария говорит, что договорилась а покупки сжиженного газа в США по ценам ниже, чем у «Газпрома». «Болгария сможет получать газ из Азербайджана в полном объеме» с 1 июля, заявил болгарский премьер Кирилл Петков. Если Болгария сможет покупать сжиженный газ у США дешевле, чем у «Газпрома», я тоже встану в очередь и куплю сжиженный газ у Америки дешевле, чем у «Газпрома». А почему нет? Если где-то есть дешевле, купим дешевле. Думаю, что это очередная полная ну, Болгария очень зависима от газа, ну и раньше была очень зависима от российского газа, и поэтому вот эта политика покупать газ где бы то ни было, по каким-то бы то ни было ценам, но главное не в России, это очень серьезно. Видите, как все ищут, там Азербайджан, там Америка и так далее. Но на самом деле, Европа действительно настроена ну, серьезно, Европейский Союз все страны, но ну, очень сильно, заказывает да, на них давление и призывает, и прямо вот принуждает, я бы так сказал, отказаться от поставок из России. И, в общем, ситуация, ну, как похоже на сжимающийся капкан. Ну, на самом деле, аналитически я так скажу. Россия будет продолжать поставлять газ в Европу в ближайшие несколько лет, но поставки газа будут неуклонно снижаться. Это первая мысль. Вторая. Евросоюз будет постоянно давить на участников Евросоюзов тем, чтобы они уменьшали поставки газа из России еще быстрее. То есть Европейский Союз будет буквально расценивать поставки газа из России и оплату этого газа в рублях как нарушение санкций и будет предъявлять очень строгие требования. Таким образом, Возможно, этот переход, газовый переход, так называемый, да, будет не пять лет, не три года, а может быть два года. Ну, и если за эти два года что-то там рассосется и поменяется, может быть, это все ослабеет, но хотя сейчас таких тенденций как бы нет. Если не удастся найти новых потребителей, где-то на востоке, там, на юге и так далее, вывести этот газ, а как его по трубе вывести, если трубы нет, значит, никак придется останавливать скважины, придется консервировать, а если ты консервируешь их, возобновление добычи на них уже невозможно. Такова технология, как непрерывные производства, как печи. Если печь остановилась, она замерзла, чтобы ее запустить заново, надо ее заново построить. Вообще говоря, кто за это все заплатит? Вот, например, Financial Times написала, что за газовый эмбарго, за вот этот вот переход, за отказ поставок газа из России, Европа должна заплатить в ближайшие годы 195 миллиардов евро, построить новые газопроводы и так далее, 195 миллиардов евро. Как вы думаете, кто заплатит за это все? Конечно же, потребители. Потребители в Европе заплатят дополнительно 195 миллиардов евро, потребители в России заплатят ну, тем, что у нас не будет дополнительных доходов, которые были раньше, а стало быть, ну, наши кошельки обеднеют, ну да все. И, как это всегда бывает в России, не было бы счастья, но несчастье опять помогло. Так вот сейчас замечательный шанс, наконец, газифицировать Россию. За Уралом вообще ничего не газифицировано. Я постоянно сталкиваюсь с тем, что завод строят там за Уралом, да, мы не можем купить газ. Нету странно, да, газ из Западной Сибири весь перекачивается куда-то, да, в Западной Сибири нет газа, в Восточной Сибири нет газа, магистральные трубопроводы есть, да, ответвление, чтобы подключить дома, цеха, заводы и так далее, нет. Вот сейчас замечательный шанс да? газифицировать, наконец, Россию, и я видел уже постановление правительства про это. Например, север России сейчас массово газифицируется. Это приятно. Приятно, что наконец, когда рак на горе свистнул, мы начинаем заниматься собственной страной. Ну, а те, кто не хотят ждать, может сразу напрямую перейти к росту своего благосостояния, к росту бабла в своем кошельке, ну, банально, если так сказать. Для этого всего, что надо, это отправиться на Boost Camp X10 академии. Для вас ссылка под этим видео, где вы можете зарегистрироваться и попасть на мое мероприятие, где я вас научу, как конвертировать уже свое тело, ум и сердце к своей выгоде. Понятно? Без чрезмерных издержек. 20-22 мая. Проведем вместе выходные. В хорошем настроении и, конечно же, с пользой. Приходи, я жду тебя. Продолжаем разговор об экономических войнах. Сегодня Россия отключила свет Финляндии. Вот так вот. Помните поговорку, да? А если что, отключим газ? Ну, и газ, и свет отключим. Так вот, Россия отключила свет. Ну, подачу электричества в Финляндии впервые за 20 лет. В целом, по энергобалансу России, избыточный энергобаланс на северо-западе, да, в Финляндии нуждалось в электричестве, был переток. Все, Россия сказала все. Финны уже заявили, что отключение подачи электричества из России не приведет к каким-то там перебоям, потому что это всего 10 процентов, и финны найдут эти 10 процентов недостающей электроэнергии в других местах. Вот. Но что интересно, да, отключение света произошло ну, вот в те дни, как Финляндия заявила о своем желании вступить в НАТО. Как говорят классики отечественного телевидения, да, совпадение это, не думаю. Да. А как вы думаете, напишите мне в комментарии, как вы думаете, отключение света Финляндии связано ли как-то с объявлением Финляндии, что она хочет вступить в НАТО. <звы> Санкции ударили по российским хипстерам на этой неделе. Короче, Apple отключила для российских пользователей оплату в App Store с помощью мобильного телефона. Я, честно говоря, тоже пользователь айфона, да, и безуспешно три недели пытался подключить возможность оплачивать что-то там сотового телефона. У меня не получилось. Да, а теперь они говорят, мы отключили. Вот я рад, что теперь мне не придется разбираться с этим, да и хрен с ним. Вот. Но российские хипстеры на самом деле ощутили этот удар и теперь говорят: вот что же мы теперь будем делать. Да ничего! на Google и перейдете и на Android и так далее. Все. А если и те отключат, так и кнопочный телефон, а если и кнопочный отключат, то я вас научу пользоваться дисковым аппаратом. В следующий раз я привезу сюда, поставлю и буду вас учить. Однажды вот так вот в дисковом аппарате я так на, натер себе вот палец, вот реально, мозоль была, потому что я целый день звонил, звонил, звонил. Ты не знаешь, что такое круговая мозоль, значит, застрявшего указательного пальца в дисковом аппарате, а я тебе научу. Мы привыкли вот к чему-то, к этим благам цивилизации придется привыкать, так сказать, сажать картошку. Я в детстве сажал картошку каждый год, причем в нескольких местах. Сейчас люди лишены этой радости, понимаешь, заботятся о себе. Лишены гаджеты, телефоны и так далее, там жрачку привозят, там, заказал, доставка там, к двери приезжает и так далее. Да мы не видим жизни, нам кажется, в холодильнике еда появляется ну, как-то по волшебству и так далее. Поэтому Ребят, давайте вернемся к истокам, в конце концов, почувствуем себя, свою жизнь как следует, насладимся ей, и нам представляется сейчас огромный шанс это сделать, воспользуемся этим шансом. Ну, улыбнитесь уже. Снова к серьезным новостям. Сименс уходит с российского рынка. В общем, Минпромторг назвал решение Сименс об уходе из России неожиданным и очень странным. Да и правда лишь, чего это вдруг? Они Давно все иностранцы говорят, мы уходим, а Сименс вот молчал, затаился, у него были огромные здесь планы, контракты и так далее, и вдруг Сименс тоже говорит, все, мы уходим. Не, ну, я Сименс, например, понимаю, на них сейчас идут огромное давление, там, в Германии, там, регулятор говорит, вы что там сидите, давайте, сваливайте, вот они собирают манатки и уходят. Печально все это, потому что, значит, российские предприятия не могут сегодня делать технику сопоставимую с той, которую производит Сименс. Мы же как считали, что мы будем производить нефть, газ и какие-то там металлы, ну вот это базовые компоненты, да, а немцы пускай делают для нас вот эти машины, оборудование, электровички, там, вот эти Сапсаны и так далее. Представляешь, вот если бы ты был молодой человек, и тебе каждый раз для того, чтобы пойти в туалет, надо было звать бы другого человека, чтобы он тебе штаны снимал или ширинку расстегивал, да? Ну, неудобно же, правда? Вот и сейчас неудобно, да? Когда такая взаимозависимость России от других стран и так далее, очень неудобно и даже очень больновастно. Поэтому я за то, чтобы мы, вообще говоря, постоянно имели в виду следующее, что если мы сами себя не можем обеспечивать, позаботиться о себе, то придет тот момент, когда мы дорого заплатим за это, давайте не забывать больше об этом. Американская компания Silvamo, один из крупнейших производителей бумаги, тоже уйдет из России. Компания продаст градообразующий завод в Ленобласти, который в том числе изготавливает бумагу под брендом Светокопик. Да, меня, кстати, я пользовался такой бумагой, у меня где-то тут даже была. Вот, ну, что тут сказать? Да, смотрите, я вот слышал, что там экзамены отменяли, что бумаги нет, а я вот тут смотрю, мне редактор вот на одной стороне только вот э, напечатал эти новости. Я предупреждаю, теперь на двух сторонах печатать, вообще используйте бумагу не белую, а какую-нибудь серую, самую дешевую. Экономить надо на всем. Ха. Лукойл заявил, что покупает автозаправки и завод Shell в России. 400 заправов и завод по производству смазочных материалов. Кстати, вы знаете, какая ситуация со смазками в России? Это просто пипец какой-то. То есть Россия, оказывается, не может произвести сейчас смазочные материалы. У нас есть нефть, нефтяные компоненты и так далее, но присадок, специальных присадок для масла нет, мы их все импортируем, и сейчас из-за санкций мы не можем больше импортировать это. Парадоксально, да? Но мы блин, даже эти присадки не можем произвести. Оказалось, они производятся где-то там. Получается, что для того, чтобы проверить, насколько ты дееспособен, да, надо впасть в какую-то очередную жопу, чтобы найти вот эти все вот корявые моменты, которые ты не можешь почему-то обнаружить во времена, когда все спокойно. Вот если... Помните, когда Россия вдруг начала строить свою платежную систему? Мир. Когда отключили Mastercard. Ну почему надо обязательно дождаться б, момента, когда тебе по башке большой кувалдой как долбанут, б, и ты там замертво падаешь, только тогда ты говоришь, а, да, я понял. Почему в России б, надо довести до ситуации, когда ты при смерти и потом выкарабкиваться из этого? Почему? Такая знаменитая русская традиция. Пока рак на горе не свистнет, б, делать ничего не буду, пусть б, буду сидеть на печи, я русский Ванька. Нам следует перестать читать эти сказки про русского Ваньку, который лежит на печи и ждет, пока рак на горе свистнет, пока ему принесут большой меч или ему Муромца, и он слезет с печи и пойдет. Ну хватит уже эти сказки читать. Это не актуально уже. Пора домом заниматься, благоустройством. В конце этого выпуска я расскажу о трех главных вещах, которых не стоит делать в кризис. Обязательно дождитесь. Новости науки. Ученые впервые вырастили растения в лунной почве. Как утверждают ученые, они взяли, значит, почву лунного грунта с той самой миссии на Луну, которую американцы говорят, что типа, ну вот они в 70 году там летали. В общем, они взяли эту почву, прорастили там что-то, салат какой-то, и говорят, все, у нас все готово для колонизации Луны теперь. Да? Слушайте, есть, конечно, люди, которые сомневаются, что американцы летали но, Ну, Давайте предположим, что они действительно летали и взяли, вот как они пишут, 382 килограмма породы из лунного грунта и теперь вырастили на нем салат. Я думаю, это хорошая позитивная новость, хотя я не могу проверить, может быть, это фейк какой-то, да, вообще, но мне она нравится, потому что если Землю загадит окончательно и бесповоротно, вот из-за этих всех экологических проблем, давление друг на друга и так далее, придется куда-то и самое ближайшее, куда можно, значит, на Луну. Поэтому, ну, во всяком случае, мне нравится думать, что будет куда хотя бы с этой земли проблемной, которую мы никак не можем наладить, благоустроить, как земной дом. Ну, какой нахрен грунт 382 килограмма привезли в 70-м году с Луны? Ну, чё, чё за Власти Москвы разрешили продавать пиво и вино на стадионах. Ура! В качестве экспериментов до 31 декабря разрешается продавать алкоголь крепостью менее 16 с половиной градусов. Ну что ж, ребят, если раньше мы видели, как футбольные фанаты разносили лавочки, бросали эти лавочки на футболистов и так далее, нам не нравилось и после этого ну, запретили бухать на стадионах или около стадионов, то теперь начинаются новые времена. Конечно, чтобы наполнить футбольную кассу, и так далее, кассу, да, нужно разрешить продавать алкоголь. Да с ним, пусть фанаты друг, там, друг друга там горло перерезают и так далее, пусть дерутся и так далее, да пускай все, пиво добавим, вина, вот этих вот напитков разных таких, коктейлей и так далее, ведь до 16 градусов там все попадает, так можно что мало не покажется, ребят. Поэтому те, кто говорит, что мы заботимся о футбольных фанатах и так далее, да я вам скажу, о чем заботиться а доходом, бабла заработать и так далее. И всем пофиг то, что будут искалеченные люди, кому-то там проломят череп очередной, пофиг, пофиг, а мне не пофиг. Я вам обещал три вещи, которые ни в коем случае нельзя делать, иначе вас ждет полный аут. Итак, первое, не бухать. Не бухать, не курить, там наркотики разные, то есть не отвлекать себя какими-то фармацевтическими способами от, от всей этой реальности, да? Пункт Второе, Не ждать, пока рак на горе свистнет. Для того, чтобы тебе было хорошо, повод не нужен, не надо ждать побудителя, не надо ждать пинка под зад, не надо ждать того, кто тебе скажет, все, пора, чувак, давай, не надо ждать, пока рак на горе свистнет. Понятно? Чтобы было хорошо, не нужен повод. Третье. Не ждать золотую рыбку, которая сделает, которая решит твои проблемы. Ты, значит, скажешь, она вот это решает. Нет, только ты сам, встань в позицию, наконец, я сам. Не нужна тебе никакая золотая, сука, рыбка. Золотая, сука, рыбка — это в сказках, в кино, в мультиках и так далее. Ты сам себе своя золотая рыбка, понятно? Ты самый главный человек у себя, поэтому третью мысль понял — не жди золотую рыбку, делай сам. Вот эти три мощных постулата, если ты просто применишь сегодня, вот прямо с этого дня, жизнь твоя изменится кардинально, ты наконец начнешь ощущать, что тебе будет нравиться, что с тобой происходит. Напиши мне в комментарии, если ты применил эти три постулата, да, и у тебя начало получаться. И давайте вместе размножать хорошее, чтобы плохому места просто не осталось. Я в огне.